у меня она выше, другая ниже. И вот эта нога на глазах нет по брюкам. Mm -hmm. Это я заметила, когда брюки, вот, например, укорачиваются. Mm -hmm. вот, да. Вот, а так... Ну, сколько лет вы вот, начали замечать, что у вас одна два, нога короче другой? Вот год. Mm -hmm. Вот и у меня вот это, я знаете, еще сама испортила. У меня вот это как бы стопал. Да. Так, да. И я вот только под вот эту ногу носила вот этот палинку вот да, да. И я видно вот одну ногу носила. Вот, и вот потом вот, вот как бы уже начало вот тут вот как бы болеть. То тут есть болит, ягодица, болит, болит поясница или болит ягодица? Да, вот тут ягодица. А вот поясница? поясница болит летом, когда я на даче. Привычка вот я лично а, да, да, да, угу. да. Вот эта коленка отстегивается вот так вот иногда лежу, и раз, как-то вот эта вот чашечка... Не, не выходит, а ну как-то... А потом я вот так вот ну тихонечко, вот так вот. То есть вылетаю тело на левое колено? Ага, как-то вот так вот, нет, по правой нет. Все, все Удивительно, что ничего не болит вообще вообще вторая степень сколиоза. Тебе натрофировала, да? Тут чистая вторая, с вами это круглое. Нет. Вот да. так вот. Вот, вот, вот. Ну, это вообще такой полумесяц конкретно. Так. Получается. Так. И так. Ну не два сантиметра у вас разница. У вас разница около 4 сантиметров. Да. Да. Два <с> сантиметра>, сантиметра. Так, сейчас я вам буду нажимать на точки. Да. Да. Да. Да. Да. до Да. Да. Да. до десяти Да. ощущения. Хорошо? Ага. Uh -huh. Так, вдох. Выдох ртом. Хорошо. Здесь? Сколько тут? тут? Ничего не больно. Угу. Тут? Ой, один. Тут? Один на здесь, здесь, ага. здесь, тут? Нет, не больно. И я хочу что сказать. С такими сильными перекосами не бывает, что отсутствие боли. Скорее всего, у вас произошла атрофия. Ну, вот атрофия нервных окончаний. О -о -о. Живой показатель того, что нервная система относительно спокойна. И у человека даже при таком сколиозе, а сколиоз очень сильный, на особенно в грудном отделе, mm. а, у человека mm. при таком сколиозе нет болевых ощущений как-то кровооксины. Mm. Таз просто так на 4 сантиметра, то есть не перекашивается нога, да, то есть это явное сильное смещение. Ну, на даче где-то уработалось, uh -huh. что-то еще, может на работе что-то таскал. Uh -huh. Вдох. Uh -huh. Голова отдали. Росаде, росаде. Да. Вот, да. Как приятно? Вот, интересно, 50 с лишним лет, почти 60, да? Раз. Второй момент, искривление позвоночника сильное, но это проблема с детства. Это два. Третий ну, момент, расаби. А, расаби. с учетом того, что нервная система... То есть с детства была старшим ребенком в семье в 9-8 лет, когда я была, родилась. Родился сестра, брат младший? Да, ага. Младшая сестра, по сути дела, в 9 лет стала да. мамой. Выдох. Подтянем чуть -чуть. Подтянем. Выдох. Выдох. Ой, ой, ой. Шею потягиваем Вдох. Выдох. Прижали. Крус у нас на шею, но глади, прислез. Ой, что? Что-то что где-то, да? Что-то где-то, аж что прискрыл глаза. Папа, пап, папа, считай, хуликами. Ну, по многих семьям было. красавица. И а, в итоге, с учетом, что нервная система спокойна, даже к вашим 60 годам, я вам так скажу, угу. вот как вы дышите, по вашей дыхательной системе, по вашим легким можно понять, насколько у вас зажат организм. Да? У -у -у. Я хочу сказать, у вас легкие работают в данный момент лучше, чем у некоторых профессиональных спортсменов, которые сюда приходят. Хотя вы спортом никаким не занимаетесь. Я все время, все время плаваю. Как часто? Вот в бассейн хожу сейчас. Сколько да. раз в неделю? Один. Один раз в неделю. Сколько лет? Двадцать. Двадцать лет я в бассейне. А вы плаваете голова просто наверху или У -у -у. же ныряете головой? Голову, вверху. Ну, это и, а иногда была и даже в этой очке, одевая внизу. Угу. Слышишь, Ой, угу. вот коленки, да. ой, а, ой, вот это коленки, угу. ага, ой, ой, ой, вот это коленки у меня, ой, ой, Ах, коленки, да, вот это, вот это, вот это, Ну возрастной артроз, вы занимаетесь чисткой организма периодически? Чисткой, я посты держу. Посты вот. это одно, другой момент, что вы печень, прочищаете желчные а, пузырь, нет, нет, почки, этим не занимаетесь. Соответственно, у вас нормального формирования нет. Нужно периодически пробивать коллаген. Да, а, коллаген, да, это коллаген, я купила, у меня есть. Вот. А. Не, а он у вас на полке стоит или да. на полке стоит. просто когда он на полке, он плохо работает. Да. Ну знаете, я каждый год делаю это, хондролон, уколы 20 ага. штук. Каждый год это я. Причем мы с Белоруссии привозим. Что концентрация? Какая концентрация? Хондролон, да. 2 мл Активные вещества глюкозамин, да, хондролон. Да. Сколько? Э, в, одной, в одной ампуле а, сколько? Там, ну вот есть 1 мл а я 2 делаю. 20 штук. Ага, Он ага. это самое. А серый есть в вот серо, это я глюкозамин серый американский пью, mm -hmm. а уколы эти белорусские, они без серы. Глюкозамин, говорите, не пропивать американский? Да, американский, потому что он с ММС, да, с mm -hmm. серой. С mm серой -hmm. Я, я ж все эти американские там, Где вы вот берете его? А это вот этот коллаген, mm -hmm. глюкозамин. Альхерб все выписывала, да. Такое расслабление-то хорошо, прям кровь пошла. Пошла кровь. Ой, пошла а шею, прям. Шею Ой. поставили, потому что вам у вас там тоже. Ой, прям кровь, ага. Сейчас буду у вас тут воздействие небольшое делать. -а -а. Все вещество сульфата А и С, натриевых солей, хорчевого крупного рода. Ну, сто миллиграмм, короче. Ну, да. ну он есть уколы один миллилитр, а есть два уколы. Сейчас а -а -а. ваш позвоночник будет на место вставлять, сейчас будет неприятно. А -а -а. Там, где неприятно, мы просто так же дышим. Вдох, выдох, выдох, После Игоря Александровича у нас специалист как раз по э -э -э, диетологии, да, то есть и, ага. утром, и по, по всем вот этим веществам. Выдох. Ток был. Вдох. Ток в руки прострелил? Да. А в обе руки или только в В Обе. Ну, хорошо. Вдох. Выдох. кто у нас пояснице стал, а такой. можно уж потрогать Запомнили, да, его? Какой горб у вас? Ой, вообще, туда ушли. Нету? Где горб? Нет горба. А, а у людей вообще вот так? Ну, так. у людей так, а у вас теперь идеально. У вас как учебники? Вот это, ага, вот это пошло, вот по этой ноге а, пошло. Реация, да? Ага, это кровь, кровь. А, кровь? Ну, смысле, кровь, она, или, или, или, я не знаю, не что Тепло, да, стало? Да, да, вот как-то это, ага, ощущение.